Всем привет, микрофона Амортиз, и с вами, как всегда, обзоры мобильных игр от Mob.ua. Поехали! 300. Помимо рифмы про оральные утехи с водителем трактора, также называется еще и фильм «300 Спартанцев». Это было красивое кровавое мясцо, которое было приятно посмотреть на большом экране. Совсем скоро должно выйти продолжение «300 Спартанцев Расвет Империи», и как раз этот фильм и рекламирует наша сегодняшняя игра. По жанру эта игра слэшер. Если кто не знает, это что-то вроде знаменитого Devil May Cry. В принципе, бывают и плохие слэшеры, и часто бывают плохие слэшеры на мобильных устройствах. Но, к чести нашего сегодняшнего пациента, здесь все хорошо. Динамика соблюдена, управление относительно гладкое. Управление в принципе довольно стандартное и интуитивно понятное для такой игры. В левом нижнем углу мы имеем джойстик, а кнопки действия расположены в правом нижнем углу. Комбо как таковых нет, однако есть особые атаки. Когда ты атакуешь врагов, заполняется некая шкала над полоской жизни, и когда она заполнена, становится возможным проводить специальные атаки, зажав кнопку удара. Тогда происходят красивые и кинематографичные ништяки в слоу-мо. Кстати, есть даже знаменитый пинок а-ля из is Sparta. В принципе, смотрится весьма круто, и даже жаль, что приходится ждать заполнения этой чертовой шкалы. Графика, как ты сам видишь, тоже на уровне. Для игры на мобильном желать большего было бы, по-моему, наглостью. Прорисовка задников, прорисовка фона, даже анимация и взаимодействие моделей – все это сделано в принципе на совесть. К тому же есть некоторое разнообразие в прохождении. Не то, что оно было бы уж слишком сильным, но оно есть. Например, есть миссия, где нужно стрелять из лука по камикадзе, которые плывут к твоему кораблю. Не знаю кто как, а я всегда думал, что разнообразие и смена стилей идут игре на пользу. Ну а раз уж мы заговорили об уровнях, пора сказать и о единственном настоящем минусе этой игры. Она, блин, короткая. Она очень, очень, блин, короткая. Как только ты привыкаешь к управлению и начинаешь реально выносить все, что движется и получать кайф от всей крутизны, игра раз и заканчивается. И это довольно печально. Но надеюсь будут всякие аддоны и дополнительные уровни. Было бы хорошо, если бы они были. А так, неплохая, даже хорошая игра, которой просто не успеваешь насладиться. На сегодня это все. Оценивай, подписывайся и комментируй. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого.